Немного про яблочный шантаж Когда тебе грустно, мне тоже грустно А когда тебе весело, мне тоже весело Вот такой нехитрый шантаж